Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в село Троицкое. Она же Соловьевка Тульской области Чернского района. Ходил я два раза в это село. Хотел создать большой фильм. Но, к сожалению, нечаянно удалил последние съемки. Поэтому смонтирую фильм из того материала, который есть. Кому интересно, смотрим, друзья. Что это было за здание? Не знаю. Там у нас школа, здесь тоже какое-то здание. Посмотрим. Вывеска висит, Почта России. Разруха тут не бутылки, директора нет. Силь стоит. Коса. Сейф лежит. Здравствуйте. Здравствуйте. Фильм снимаю про вашу деревню. Не нужно? Я вообще не люблю. А, ну, хорошо. Скажите, как деревня называется? Соловьевка. Соловьевка? Ну да, троицкая. Вы в совет лучше сходите. Совет где? Пыль. Дальше? Ну, угу. Угу. Ну, Спасибо. разрушено один кабинет рабочий почты россии по деревне идет дорога асфальтированная автобусная остановка троицкая Здравствуйте. Леди какая красивая. Так, друзья, тут у нас братская могила, памятник. Посмотрим поближе. Такой памятник. Рядом детская площадка. Улица центральная. Дом 6. Так, что это у нас создание такое? закрыто. Несит. Ульи, дорожка натоптана, дом был или общежитие, что это такое тут было. С бетонных палец сделал. Мощный какой дом. Все поразрушено. Да, дом, наверное, был. Квартиры были здесь. двухэтажный будка собачья осталась все разрушено колодец это второй подъезд и вот тоже еще один дом Колодец. ух, ничего себе, какой баран это да смотри друзья бараш какой козел вот это рога в него там собака Заречная улица. Это у нас что за здание? Сделали порог, залили. Здание из бревен сделано, заштукатурено, что это такое было, интересно, может клуб, вообще никого не видно, крыша старенькая. Окна пластиковые, с одной стороны, дом двойной, получается, на две семьи. Улица Заречная, тоже собака спит. подойдем в церковь поближе посмотрим здесь раньше дорога шла Well машина медпомощи стоит. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас масочки есть? Есть. А что вы хотели? Хотел пообщаться с вами. Просто у меня маски с собой нет. Я поняла, почему в камеру кто... Я журналист. Снимаю фильм про ваше село. Вы здесь живете? Нет, я не здесь живу. Держись. Угу. Спасибо. Вы здесь работаете, да? Да, работаю. А, пункт вот этот медицинский недавно построили, да? Ну, три года уже работает. Три года работает? Да. И вы три года работаете да. здесь, да? А какие услуги вы оказываете? Первую медицинскую помощь. Первую медицинскую? Вызован, Адам, да. Обслуживание подворовой обхода, обслуживание детей, школу, детского сада. То есть, если кому-то плохо стало, вы как... Скорая помощь, да, можете приехать? Ну, да, в первую очередь. А если госпитализировать? Ну, если транспортабельный, я везду на да, служебном своем автомобиле. Если не транспортабельно вызываю скорую медицинскую помощь. У вас свой автомобиль служебный, да? Служебный, да. А где основная больница? В куда В черне. Это, Это филиал. Основная больница – ГУС ЦРБ. Но вы везете больного куда? В Плавск? В Чинет. Чернский филиал. Чернский. Зарплата устраивает? Устраивает. Вообще много заболеваемости? В плане чего? Какой в плане ковида? Ну, не так уж много, но есть все равно. Есть, да? Конечно. Понятно. А вы со скольки до скольки работаете? Два дня здесь. вторник вторника четверг с 8 до 15.42. А, вы два дня в неделю работаете? Да. Угу. Остальные дни. На другом хабе. А здесь не работает? Нет. А если заболел кто-то? Ну если что-то срочное звонят, приезжаю, либо угу. либо скорая. Угу. Ясно. Ладно, спасибо. Пожалуйста. Добрый день фильм снимаю про вашу деревню село вернее что я снимать? как что да. как живется как видишь нормально хорошо а это магазин да угу. работает вы продается можно посмотреть что у вас там есть угу. Это частный магазин, да? Ну, ИП. ИП? Все у вас есть. А вы живете здесь? Угу. Как вам живется? Ну, ничего. Ничего? Пойдет. Нормально? Это да, село Соловьево, да? Нет, Соловьевка. Соловьевка. А к Троицкому она не относится никак? Или Раньше это? была Троицка. А потом разделили, что ли? Тут как-то, я не знаю, у нас Соловьевка сейчас, а там в совхозе, получается, Троицкая осталась. Одно. Посмотрю, остановка Троицкая написана. Ну, такая есть Троицкая. Да? Как зарплата? Ничего, нормально. нормально. А еще работа есть здесь, э -э, в селе ваша? А что у нас тут еще? Вот это сейд, которая ну, сажают пшеницу. Это все, да? Ничего. Молодежи много? Нет. А где она? Спилась. А? Спилась. спилась. Пьет много? Много. Работы нет? молодежь пьет, да? да ездят, работают, а не, хотят. не хотят. работать. А ездит куда работать? В Москву. В Москву. На вахту да? то? А. -а, -а. Ну, в общем, кто хочет работать, тот найдет работу, да? Да. Кто не хочет, тот. А вы давно здесь работаете? Да. Нет. А да, этого где работаете? Да вообще с А, вы с Замуж вышли? Да, и сюда уехал. Ага. -а -а. Дети есть, да? Да. В школу ходят? Двой да. Одна уже закончила в тунице. А школа здесь сколько классов? Девять. До девяти, да? А 10-й, 11-й? В Архангельск. В Архангельск надо ездить? Спасибо за рассказ. Это, друзья, я так понимаю, сельский совет. Вот такое вот, друзья, село Соловьевка. Село вроде как большое, но что-то я мало кого встретил из местных жителей. На этом все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, отзывы. Всем до новых встреч!